Всем привет, ребят. Всем привет. Как вы знаете, на YouTube можно добавлять теги к вашему видео. Если честно, я всегда относился к этому с некоторым пофигизмом И особо насчет тегов не заморачиваюсь. Ну, то есть я ставлю какие-то теги, но в основном такие стандартные. Иногда, правда, что-то экспериментирую, но вот сейчас я не нашел никаких зависимостей от количества тегов, от того, что в них пишешь. В принципе, конечно, совсем левые теги, на мой взгляд, расставлять не стоит. Если не должны быть по теме видео, про то, что сделано в видео, но борщить, по-моему, не стоит. Тем не менее, для тех, кто заморачивается на тему тегов, есть вот такой славный сервис, ссылка на который есть в описании. Мы можем взять любой э, видос, я решил попробовать с, с лучшими композициями России это проделать. Давайте посмотрим, что пишут музыканты, да? Ну, вот slipknot, вот это из того, что можно из этого посмотреть не знаю, не смотрел я этот клипак, но суть не в этом. А, запуливаем ссылочку, нажимаем получить и имеем теги. Ну что я могу сказать? Теги вполне себе стандартные поначалу, но интересно, что Slipknot используют теги а, с названиями своих популярных композиций. То есть здесь есть там песня Wait and Bleed, Dead Memories, Before I forget, ну и, естественно, слепкнот музыкальная игру, Roadrunner Records, это их лейбл, Official Lyrics, вот, вот такие теги. Вот, ну, окей, как бы. Давайте посмотрим что-нибудь такое российское, да, вот это вот МС Донни и Натали. Я уж не знаю, сколько бабла было влито, Бабло было влито по-любому, потому что само по себе оно столько бы не набирало, но в принципе с другой стороны, да, а сколько бы бабла они не влили, во-первых, канал Black TV, канал Тимати да, 627 тысяч подписок это очень клево. 20 миллионов просмотров они влили, они давно и глубоко сидят в топе, по лучшим композициям России. Я думаю, что ребята делают это не просто так. Сидеть в топе по лучшим композициям России, причем так уверенно, это достаточно клево, по-моему. Я думаю, что там. Я, я не думаю, что там не супер огромное бабло, а результат есть. А, интересно что тоже какой мужчина о боже какой мужчина то есть популярные песни видимо натали если ты это видимо ее песни, я просто не очень в курсе поп black star ring ну то есть вот опять же да в принципе вот ну тот принцип который я вам сказал он здесь соблюдается то есть по делу теги без лишнего дерьма но как бы они есть их прописывать нужно вот давайте еще какую то композицию такую ну какой давайте какую-нибудь, я не знаю я ничего себе уже не в, в, в, васю обломова возьмем в финале вот посмотрим что там но ну, опять же да то есть есть у музыкантов я не знал что у них так есть да ну действительно у них много вот этих вот замечательных тегов с названиями песен то есть вот там еду в магадан Например, да, в случае с Васей. Интересно. Окей, давайте еще кого-нибудь, да, я бы хотел фильм еще цепануть. Какой-нибудь, какой вот какой-нибудь, что-нибудь такое. Ну вот трейлер Айронмена, да, какой-то, он из трейлерс. Давай посмотрим, что, это, что там за теги будут. Вот, действительно, вы можете конкурентов своих проанализировать, да, и... и можете посмотреть теги. Iron Man, Iron Man, Камеди. DeFi Media, Marvel Universe, давайте Катьку еще посмотрим, Катька молодец, Катька там уже 3 миллиона, понимаешь? Наснимала, что называется, на 3 миллиона, девочка. Катя Клэп, Кейт Клэп, Катя Кейт Клэп, смешное видео, влог, концерт, Марина, Марина и Даймондс, Как видите, особого смысла в тегах, ну такого прям не прослеживается, да? Ну, как я и говорил, я не думаю, что теги очень сильно важные. Штук. Давай Барбоскиных еще посмотрим. Мне просто интересно, какие там теги. Я понятия не имею, что за мультик. Но теги глянем, интереса ради. Ха! Почему-то... Почему-то это, офиш, а это офиш, официальный канал. Почему-то они подвязывают э, 145 143-я, 142 Зачем они левые серии сюда ввязывают? Я не знаю. Можете написать в комментариях, потому что мне тоже это интересно. Вот. Ну что, про сервис я вам рассказал. Если вам так уж интересно, да, попробуйте, ссылка есть в описании. Ну, По-моему, забавная штука. Посмотрите таких конкурентов, сделать как у них. ха, -ха.